Всем привет, с вами Оля, и сегодня я снимаю третий выпуск шоу «Вопрос-ответ». Я говорила, что я не буду его снимать, пока не наберется 10 вопросов, но у меня 6 вопросов, я решила все-таки снять, потому что вопрос от одного пользователя, Стефани Колодкина, почему-то мне другие не пишут. Да, в общем так. И 6 вопросов у меня сегодня. И в следующем выпуске я не буду его снимать, сразу говорю, пока не наберется 10, комментари... Короче, 10 вопросов под этим видео. Ну ладно, мы начнем. Э, как я сказала, все вопросы от Стефани Колодкиной. И первый вопрос. Значит, он значит так. Это такой вопрос странный. Не знаю, для меня он странный. Любишь ли ты читать? Короче, любишь читать? Читать я люблю только летом, и то иногда. Ну, если тебе интересно, какая моя любимая книга? Моя любимая книга это Ирина Мазаева «Мисс совершенством. И второй вопрос. Какой любимый цвет? <!You> uh. <Halloween> У меня нет любимого цвета. Я все цвета люблю. От самых светлых до самых темных и наоборот. От белого до черного, от черного до белого. Мне все это нравится. Итак, следующий вопрос. Она мне написала так, любишь День Валентина? Наверное, День цветов Валентина, День цветов Валентина. Так, надо вспомнить мой последний День цветов Валентина. Люблю, да? Все дарят валентинки друг другу. И, конечно, у меня валентинки не сохраняются потому что они мне валяются по всему дому и иногда я их выкидываю, потому что они мне не нужны. Конечно, как память, но их слишком много. Короче, я люблю день Сто Валентина. Четвертый вопрос: любишь сырники? Сырники, ну да, люблю. Они вкусненькие такие. Ням-ням. Следующий вопрос. Э, любимое животное. Я люблю лошадей, так как я родилась в год лошади в 2002 году. Э, еще я люблю хорьков, лас, ласок. Ну, короче, люблю ласку, так скажем. Не знаю, как сказать. У меня нет любимого животного. одного. Я люблю и кошек, и собак, и хорьков, и птичек. Ой, вообще не животное. И лисичек, и волков, и собак, как я уже сказала. И коров даже. Короче говоря, у меня нет любимого животного. И последний, шестой вопрос. Любишь петь? <связано> петь, ну, когда как. На музыке я петь не люблю. Ну, в школе. Я просто сижу и рисую в тетради. А так я часто, когда слушаю музыку, я пою сама. И когда послушала музыку, она мне очень понравилась, особенно когда в первый раз послушала, первые два раза понравилась, или вообще любимую, одну, любимую песню. Я даже когда их не слушаю, я их пою. Просто так сижу там, например, Джесси, Джей, Прайс, так сижу и пою как-то. Из меня может в сторону. Ладно. Это были все вопросики Итак, э, кстати, еще раз говорю, пока не наберется 10 вопросов, я не буду снимать следующий выпуск. но если вы увидели, что уже набралось 10 вопросов, э, ну, пишите тоже, если вам что-то интересно, я отвечу на, на все вопросы. Неважно, сколько их будет, я не буду, как Кейт Клэп, ну, то есть только на самые интересные. Я отвечаю на все вопросы. Да. Хоть как-то, но отвечаю. Даже если вы мне их уже задавали. Ладно. Ставьте мне палец вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии внизу и вопросы. И с вами была СДОВИД-2002. Пока.